Итак, добрый день, с вами адвокат Бузанов Дмитрий. Сегодня поговорим об изменениях в противоэпидемические правила. Вспомнил Кабинет Министров о том, что существует карантин, существует его постановление 12.36 от 9 декабря 2020 года. Ну и для того, чтобы создать видимость, что он регулирует и эту область, не просто забыли, вот... Из-за того, что военное положение и так далее, и тому подобное, боевые действия, надо туда-сюда вносить изменения. То есть, они все-таки вспомнили и решили 26 марта 2022 года постановлением номер 372 внесли изменения. Они короткие, ну вот по сути, допустим, они отменили зонирование, вот эти вот, что были у нас, красная, желтая, зеленая, оранжевая зоны, да, уровня эпидемической опасности распространения COVID-19. И просто написали, что на период действия военного положения, уведенного приказом указом президента Украины от 24 февраля 2022 года, номер 64, о введении военного положения в Украину, они не применяются. То есть этих зон теперь нет. Но я боюсь, что теперь у нас будет военное положение вот так продлеваться, как, ну, как эти постановления, которые вносили противоэпидемические ограничения. Да? То есть возмож, возможен такой сценарий. Но дальше что у нас? На период военного положения физическим лицам и субъектам хозяйствования рекомендовать придерживаться противоидмических мероприятий, которые направлены на противодействие распространению COVID-19. Физическим лицам рекомендовать обеспечить получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными в ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях. и учреждениям охраны здоровья обеспечить готовность к реагированию на вспышки COVID-19 в условиях военного положения. Ну и самое главное, это то, что в условиях военного положения не применять пункт 41.6, а это именно тот пункт, который якобы разрешал руководителям определенных категорий предприятий, учреждений и так далее, отстранять Людей, которые не имели сертификатов вакцинации и не выплачивать им при этом заработную плату Суды, даже до сих пор военное положение, людей некоторых не приняли назад на работу И ну, благодаря новому закону о регулировании трудовых отношений, их просто убирают с работы А суды продолжаются Кто-то выиграл, ну, скажем так, не большая часть, но достаточно много людей выиграли эти суды вот такие вот условия поставил Кабмин, перед военным положением людей оставив без заработной платы. Некоторые с 8 ноября сидели без заработной платы, то есть это ноябрь, декабрь, январь, февраль, 4 месяца люди сидели без заработной платы, а потом ввели военное положение. И сейчас кого-то восстановили, хорошо, хоть дослушались эти руководители, почему? потому что там был еще приказ, МОЗа, который отменил действие э, перечень, которым устанавливали э, профессий, категории э, этих предприятий, которым, э, след, которых следует отстранять, да, якобы. Э, ну вот, вот как-то так. Оказался ковид не такой страшный, что можно все-таки рекомендовать, а не настойчиво навязывать, как это было на протяжении двух лет. Поэтому, ну, я не знаю, по, по поводу этого у меня отдельная с этим Кабмином история, мы и судились с ними, ну, не знаю, как и сказать, надеюсь, что все-таки военное положение вот закончится, когда его ввели на этот срок и не будет так продлеваться и не будут также ограничиваться права граждан. Вот, например, одно из прав, которое ограничивается, это право свободно выезжать. Из Украины. Его сейчас тоже законом не ограничили, ограничивают постановлениями, но опять же прямого запрета нет, они так прописывают, как будто разрешено выезжать. Да никому не запрещено. Делитесь этим видео. Спасибо, кто подписывается. Ставьте лайк.